В 1907 году началось благоустройство улицы Мира, тогда Воскресенская, ее замостили вот таким булыжником с 1907 по 1914 год. Город преобразился. Преобразился до неузнаваемости. Перед вами фотография. Это народный дом-театр, который был построен на средства в том числе и красноярцев в 1902 году. Ныне театр Пушкина. А вот в этом здании, в доме Крутовского, впервые расположен был Красноярский городской музей. Сейчас там находится зал торжеств. Улица Большая, Воскресенская, Советская, улица Сталина, Мира. За два столетия менялись не только названия и назначения зданий, но и сама улица ныне проспект. В ближайшие полгода ей предстоят очередные метаморфозы. По словам историков, при любых работах важно помнить, мира – лицо города. Я обратила внимание, что вдоль всей улицы мира, буквально от начала, от театра музыкальной комедии и до конца, до концертного зала, справа и слева висит очень много различных проводов. То есть в каком-то месте я их насчитала около 15. И если раньше я как-то ехала и не обращала на это внимания, то теперь я вот еду и я... обращала как много лишнего. Лишнего много, но с чем именно? После ремонта мы простимся навсегда, а что нового увидим, об этом пока тактично молчат. Мол, проект еще только поступил в разработку, все предложения, что называется, вилами по воде. Но вот как раз судьбу излишества проводов все же решили. Одна из фишек этого капремонта будет как раз таки преобразить улицу, убрав все надземные коммуникации в виде электросетей, либо еще каких-то там сетей связи как раз таки в подземные коммуникации. Желание архитекторов и властей понятно. Сделать проспект Мира, главную, пожалуй, улицу города, максимально удобной для горожан. Вот только какой-то конкретики здесь предельно мало. Известно лишь, как будет проходить капитальный ремонт самой магистрали. Ну а как улицу будут благоустраивать, пока не говорят. Тем не менее, есть какие-то предложения, наброски. Среди них, например, уменьшить количество полос и, наоборот, расширить пешеходную зону. Вот это пока туманное предложение вызвало смуту. Многие уже готовятся проспект мира станет улицей не для людей, а для машин. Да и не улицей это будет вовсе, а одна большая пробка. На первый взгляд, если вот мы сейчас с вами стоим на улице мира, визуально мы отрезаем здесь по одной полосе. И, конечно, да, никто не сможет повернуть налево или направо безболезненно. То есть, одна машина встает, и все остальные тоже за ней встают. В администрации парируют. Проблему с пробками поможет решить долгожданная развязка на Волочаевской и продуманная схема движения на соседних улицах. А красноярцы говорят и о других проблемах. Ну, здания все, конечно, облезли старинные. И бы привести бы порядок, красиво. Центр города, все-таки лицо нашего города. Можно растительности побольше каких-то, хоть с я не знаю. Сделать, как раньше, было прогулочные улицы. Все больше полностью ничего. пешеходную. Ну да, конечно. Пусть народ гуляет. Пока власти обещают, это будет общественное пространство, реклама в одном стиле, скоростной режим максимум 40 км в час, упорядоченное освещение и широкие тротуары. Станет ли наш скромный Красноярский Арбат действительно таким, узнаем, когда начнут делать капремонт на дороге. Именно тогда, говорят, уже будет понятно, какой будет вся улица, а это ближе к концу весны. Елизавета Курочкина, Николай Чистяков, Новости ТВК.